мужики всем привет мы на хеллсторе у нас 325 тысяч долларов на балансе и они добавили новый режим это краш я еще здесь не играл но После того, да, как вы смотрели мои ролики по апгрейдам на хеллстори, вы понимаете, что сегодня будет. Единственный момент, я не знаю, какую максимальную ставку можно тут делать. Но если они не установили абсолютно никаких ограничений, то, ребят, спойлер сегодня будет очень и очень жестко. В общем, сначала мы сразу, естественно, покупаем скины, причем... Ну, абсолютно все. Ну, вот просто, знаешь, самые дорогие, которые тут есть. И сейчас я просто буду надеяться и рассчитывать на то, что они не поставили лимит на ставку. Если они этого не сделали, сегодня будет самый жесткий ролик по Холстору. Сейчас просто проверим. Проверим, воем, знаешь. Ах ты, тысяча баксов за раз. Да ну зачем вы это сделали? Ну вот зачем? Зачем вы это сделали, блин? Ладно, ладно, немного по другой стратегии. Давай опять краш. И сейчас тогда мы покупаем... По 1000 долларов скины В любом случае, я хотя, хотел проверить этот режим Потому что я зашел и такой, так, что сегодня будет? Краш Но, блин, единственное, но ну, все-таки немного я подрастроился а, Ладно, косарь баксов, максимальная ставка Мы ставим автовывод Сегодня будем сразу смотреть, как часто заходит большой коэффициент Ставим 20 Кто поймет, да, но это 20 тысяч, если мы выиграем Вернее, когда? А несколько ставок за раз сделать не получится, только по одной. Но если, повторюсь, 20 коэффициент зайдет. Да, тут x 300 было, то будет 20 тысяч долларов. Я не буду забирать, ибо возможности, а самое главное, наш баланс позволяет это делать. Напомню, что ссылка на хелстор в прикрепе, да, каждому новому пользователю хелстор дарит 2 доллара за регистрацию. Также есть промокод, у нас уже 5. Подожди, по промокод чуть позже, но это вкусная история. Если сейчас будет 20. Ай, я, я, я думал, будет. Ну, не Коэффициенты пошли. Короче, каждому Новому пользователю Health Store дарит По 2 доллара за регистрацию Плюсом ко всему у вас есть промик на халявные Деньги. Это все будет в прикрепе. Можете Вот тоже на этом крэше поиграть, да Если вы новый пользователь и если Также старый, потому что промик будет В прикрепленном, друзья, комментарии Это, естественно Та же самая история, как у нас и была С CS Плюс сейчас тут Добавили краш режим, поэтому максимально Все то, что мы уже делали. Но Сегодня будет, ну реально жесткий ролик вы уже его смотрите, потому что я хочу проверить, как часто залетают высокие коэффициенты. x20, друзья. Ну, здесь были типа x30, x60, понятно, что было, но ставил ли на это кто-либо? Вот тут вопрос: автовывод на двадцатки, ки сейчас просто все скины, которые есть, через 20 ставок, уже мы в минусанемся. Но на самом деле, через 20 ставок, да, когда закончатся скины, я хочу поставить x50. Ну, типа, прям по жесткому сегодня пойдем. Даже если мы не не заберем ни одну ставку, Ну, реально такая жесткая и полноценная проверка этого режима. После того, как скины закончатся, я поставлю коэффициент x50. Я ни разу в жизни на такое не залетал и такое не ловил. Но мы сегодня попробуем. Ну, вроде бы как. 64, 33... Не знаю, опять же, по-любому Никто на это не ставил, но будем пробовать Кстати, такими темпами, мне кажется Hellstore скоро добавит чат сбоку Потому как, ну, тоже тема популярная Особенно сейчас крэш-сайты, да, добавляют Вот этот сбоку чат, его тут нет, поэтому Ну, Hellstore ждем, но, блин Давно пора было вот этот вот режим добавлять Кстати, сделано все, ну, вот эта вот Замена скинов, она взята с этого а, С апгрейдов, ну, типа, вот эта Вся тема у них на апгрейдах плюс-минус такая же Вот, поэтому здесь они Америку не Придумали. По дизайну самого вот это Краше, ну блин, ну типа сделали бы что-нибудь, типа, не, не знаю, бегущего человека, да, как на известном проекте Или какой-нибудь, не знаю, скин, который улучшается, здесь его поставили Ну типа что-то такое, кстати у нас x12, давай-ка мы с собой заберем Ну Блин, я нажал Просто, я сейчас прикинь, начал, я не успел я навел, я, я просто начал нажимать, и я не успел, прикинь. Блин, но это было... Это, это реально, бля, это было очень близко. Вот вы услышали. Егор, сделай репит, сделай повтор. Вот там было, слышно этот щелчок мыши. Я нажал, и просто не успел. Там миллисекунда была. Блин! Я знаешь, я такой жопой... Бывают такие моменты, я жопой почувствовал, что вот. Что вот надо, вот этот момент. И, и просто не успел, прикинь. Сейчас было 14 тысяч. Ладно, мы... Не расстраиваемся, мы идем дальше Кстати, у нас потихоньку Но самое дорогое, что тут оно выдает, это вой Давай все заберем на x 15, пожалуй, да? Не, в этот раз Но ну, оно дойдет до двадцатки, да, походу? Ай-яй-яй-яй, она подошла к двадцатки. И сейчас, если будет 50, то жестко. Ну ладно, мы, в принципе, потеряли Тиму 5000 долларов. <свеч> не хочется говорить всего, потому что это нифига, не всего. <свеч> ну, типа, всего 5000 долларов так же не скажешь. Ну ладно, в любом случае у нас есть вой. <свеч> у нас появился вой, у нас появились плюс деньги, плюс немножечко, живем, живем. Пока что мы в нуле. Пока мы в нуле, то есть... 15 ставок, грубо говоря, я бэкнул, да, давай-ка подожди, если мы сейчас, нет, до 20 то мы еще не зашли, то есть мы сделали 15, но до 20 не дошли, короче, как только доходим 2, до 20 делаем 25, или даже давай дойдем до 20-ки, сделаем 30 уже, вот это будет, я думаю, поинтереснее. Но то, что здесь заходят высокие кэфы, это знаешь, как в этом, как в рекламах, да, высокие коэффициенты, ну нет, то, что они тут заходят на вот этих вот ножах, да, это факт. Не знаю, насколько часто и не знаю, как много сейчас будет вот этих, вот этих единичек. Ну, потому как чел чисто, то есть я, да, забрал неплохие скинчики вот с вот этой историей. Поэтому не знаю, сейчас наверное, просто 1-1-1-1, пока не бэкнешь, все. <с> <с> ну, не знаю, вот как это будет работать. Кстати, очень комфортно играть по вот такой вот теме, потому как, смотри, здесь уже э, даже двух еще нету, уже плюс э, керамбит, плюс перчатки неплохие. С чем больше ставишь, тем больше, конечно. Вот здесь сумма появляется, да, <с> это интересней. У нас x 4 Многообещающий, но пока, пока ни о чем. Титановская уже наклейка. Вот как только появится вой, да, напомню, это самый дорогой скин, который был, но он лежит в инвентаре, поэтому нет, кстати, смотри. Баляха Окей Но хотелось бы, чтобы тут появился сувенирный драгон -лор. И вот мне интересно Очень интересно, увидим ли мы его здесь То есть, если мы дойдем до 50, да, вот по такой ставке x50 Появится ли сувенирный драгон -лор здесь Помните момент, когда мы на ране, там, миллион просто делов лежал в инвентаре. Посмотрим, может быть, все-таки реализовали они это здесь Я хочу вот в этом вот, вот этой менюшке увидеть все-таки сувенирный драгон -лорчик. Но пока, пока ноль Пока 0, пока 0 или даже небольшой минус. Что-то я немного запутался. Подожди, мы сделали, наверное, ставок 10 и выиграли x15, получается. Ну, то есть, фактически, ну, если в минусе, то, наверное, в небольшом. Что у нас по скинам сейчас? 12 тысяч. А, мы, мы, да, мы в минусах. Мы в нормальном таком минусе, если там 10 тысяч баксов, по-моему. Окей, но это нехорошо, это нехорошо. Да, вот, кстати, смотри, после 30-ки он прям, ну, сливает. Ну типа 1, 1, 1, 1. Тут семерки, были, это не так плохо. Ну типа... Но 7 это не 10. И это даже не 9. <свят> но это небольшие кэффы. Типа после единичек облом такое ловить. Там, кстати, челик 90 долларов ставит. Такая себе ставочка у нас все-таки тут. Э, Керридж, зуб тигра за 900, да, ставится. Это поинтереснее как минимум. Ну, блин, хочется, конечно, x20 ловить. Как только видишь, что твой все, значит, уже можно переживать за этот нож. Вернее, за этот скин. Потому как, как только появляется вой, уже у этого скина будущее есть. Можно забрать 6к спокойно. Все, вой, чекайте. А где вой? А где вой? Слушай, что-то, а где вой? Мы дойдем. Не, не будут менять. Мы дойдем, мужики, чекайте. Да? Просто! Я сейчас, ну вы видели, бля. <с> как это обидно. Просто, бля, как это обидно. Нам не хватило буквально вообще, ну, просто копейки. Я еще такой, знаешь, сижу и думаю, ну, думаю, нет. И просто сижу и молчу, думаю, ну, вот оно. Вот она двадцаточка. Вот она подошла двадцаточка, бля. Ну, типа, ну, это, ну, это вообще грусть-тоска. Просто. Ну, это было так близко, бля. Это было двадцаточка, просто в кармане жал. Я не знаю, до двадцатки до дойти. Ну, вот опять же десять. Ну, давай, я не буду отменять. Один раз отменили, давай до двадцатки. Хотя сейчас бы в ноль могли уйти. Ну, давай, давай, пожалуйста. Покажи, что можешь. Хорош! Все есть. Есть. Вот сейчас есть, вот сейчас есть, вот сейчас вкусно, вот сейчас хорошо, вот сейчас прям нормально. Все пойдет. Да, давай до полтинника долети. Ну, до 47, ладно. О, ну это хорошо, это хорошо, это мы в плюсах. Было, по-моему, 40 с лишним. О, сейчас здесь лежит у нас 14. На 44, 46, нет, нет, мы в нуле. Я могу ошибаться, ну, типа... Ну, я думаю, я не, не ошибаюсь никак. Так, мы больше поставить не можем. Короче, что, пробуем 30-ку забирать? Конечно, блин, ну, была бы на это моя воля, я бы сделал так. Но она же не дает так поставить. Ну, типа, ну хотелось бы хотелось бы если конечно уберут бля не успел если уберут этот лимит то я залечу вообще на на все вот это ну типа откровенно хотелось бы без лимита то есть прикинь вот эту сумму сделать хотя бы на ну типа x10 это ну это уже даже три ляма 3 лям баксов ну, красота да определенно короче мы ставим 700 на 30 если заходит тридцатка это будет великолепно то есть за сегодня мы два словили интересных икса это будет 20 и 30 если мы ловим 30, 30, за вот эти ставки, да э, За скины, которые лежат в инвенте Это будет офигительный плюс Но ну, просто хотелось бы это поймать Еще бы потом дали возможность это забрать Но, увы, ях. К сожалению, это только контент И, ну, типа, ты понял, да? И ссылки поэтому есть, и промики, и вся история Я об этом говорю всегда Ну, типа, это контент Ну, камон, мужики, я думаю, вы не сильно не негативите Потому что, ну, типа, мы сейчас делаем контент в кс на столько рублей Ну, типа, можно, таким роликом можно залететь на канал, да? Надеюсь, вы не против, вот серьезно Хотя много неадекватных людей, которые пишут даже под роликами с counter Что, типа, а спонсоры не будут Вот, реально пишут пишут дис потому что, ну, типа, есть спонсор. И я сижу и такой, типа, чего? Не, ну окей, знаешь, реально у меня в голове просто такой, пух. Я там даже одному человеку абсолютно все расписал, ну, типа, тебе не нравится, что есть спонсор, либо не смотри, либо, ну, спонсируй меня сам. Ну, но, но, типа, а как? Как таким людям отвечать? Тем временем мы, кстати, теряем наш бюджет. Наш капитал прожиточного минимума. Вот эти ножи, которые сейчас лежат в адвенте, мы все-таки попробуем. Я думаю, мы не попробуем, мы точно остановимся, когда они закончатся, да, либо превратятся во что-то интересное. И last сегодня событие такое а, будет апгрейд. Я хочу вой и наклейку преобразовать во что-то более интересное на процентах 60. Попробовать. Но, блин, крэш это круто, но уберите отсюда лимит. Пожалуйста. И мы этот режим просто разорвем. Ну серьезно. Вот уберите лимит, это будет сказка. Типа, он выдает. Ну реально, режим неплохой, конечно, аккаунт ютубера. 304-й левел на Хеле, да? Топ-1 профиль на данный момент на сайте. Это все понятно. Ну как бы... Ну, уберите вы лимит. Ну, хочется прям пожестить. Конечно, X30 это и так жестко, но максимум мы сегодня забрали вот два интересных момента. Это пятнашка и 20. Это шикарно. А -а -э это вой и наклеечка титановская, по-моему, до да, четырнадцатого года. Все верно, читанка. Читан, -читан татовица. <с fights> но, блин, хочется вот без лимитов. Ну, серьезно. Сейчас попробуем после этого на апгрейдер залететь. Ну, все, короче, два, два интересных хэп получилось, 15-20. А сейчас все вот это дело, да, это на секундочку 9600, попробуем из этого сделать прям годно. Ну, типа, 65% зайдет, будет, ну, все, найс, nice. чекай, просто сегодня в нуле хорошем. В нуле хорошем, то есть даже с небольшим... Да, с небольшим нулем. В общем, ребят, в следующем ролике, скорее всего, вы увидите крэш. Мы попробуем, я хочу словить x100, x сотню, не знаю, насколько это реально, но попробовать хочется. И в конце вот этим всем баликом хочется сделать апгрейд. Посмотрим, что получится, типа, все вот это на x1,5, x2. Ну, будет интересно, как минимум. Всем спасибо, на этом все. С вами был человек Халява на Hellstore в прикрепе. Можете также крэш проверить. Ну, как минимум, денег не внося, потому что два халявных доллара, да, у вас будет. Вот, всем спасибо, до новых встреч, всем пока. Yeah. Okay.